Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы поговорим о приближающемся обновлении 9.2, и конкретно обсудим приближающийся третий сезон. Да, третий сезон стартанет через какое-то время после старта обновления 9.2. Он будет как для PvP, так и для PvE. И само собой, в PvE немножечко поменялась ачивочка для получения маунта с Mythic+. На текущий момент, во втором сезоне Shadowlands, чтобы получить маунта с Mythic+, нам нужно получить 2000 рейтинга. В третьем сезоне эта цифра поднялась немножко и теперь требуется две с половиной тысячи рейтинга Те люди которые не особо следят за вовом могут ужаснуться потому что целых еще 500 рейтинга нужно набирать это что нужно проходить какие-то 22 уже ключи для получения 2500 рейтинга нет этого не потребуется и объясню почему смотрите что у нас получается на текущий момент открываем интерфейс игры открываем интерфейс эпохальных подземелий и смотрим. На текущий момент у нас имеется 8 подземелий. И нам нужно набрать 2000 очков в системе Mythic+. 2000 мы делим на 8 и получаем 250 рейтинга с каждого подземелья. То есть для того, чтобы на текущий момент во втором сезоне нам получить маунта, нам нужно набрать всего лишь 250 счета с каждого подземелья. Много это или мало, но ну, по факту это пятнашки. Или 16 ключи там 17-й нефтаймер. Примерно как-то так это все происходит. А в обновлении 9.1, вспомним, был введен тазовеш. Тазовеш подобно корожану, подобно мехагону, в следующем обновлении. 2, будет введен формат Мифик+. плюс Также он будет поделен на 2. То есть в обновлении 9.2 нас будет ждать уже не 8 подземелий, а 10. Каскады. Тризна, Туманы, Катакомбы, Чертоги, Та Сторона, Театр Боли, Шпили Перерождения, Нижний Тазовеш и Верхний Тазовеш. Ну, там особые названия, я пока что их не выучил, но я их обязательно выучу. То есть, 10 подземелей и нужно будет набрать 2500 рейтинга. 2500 рейтинга мы делим на 10, получаем 250. По факту что сейчас мы лутаем с каждого донжа по 250 для получения маунта, что в следующем сезоне мы также должны будем пролутать по 250 очков. Не стоит пугаться, все это легко пролутается, как и сейчас. Само собой, будут различные видосики по прохождению тазовеша, появятся различные вашки, которые будут упрощать прохождение всего этого тазовеша, и все будет замечательно. Маунта получат также все, не стоит беспокоиться. И не стоит, конечно же